впервые по талантологии компании Megaston Vega я посетил в 2008 году и с тех пор это пожалуй один из немногих симпозиумов если не единственный которые я посещаю регулярно в том числе которые проводятся в разных городах России наиболее запоминающимся мне кажется это 2011 год когда в Москву пригласили немецкого доктора медицины Андреаса Валентина сложность Иногда уникальность клинических случаев и смелость их решения остались у меня в памяти. В целом, на это мероприятие приглашаются специалисты как фундаментальной медицины, так и прикладной. Я хочу отметить крайне высокий уровень лекторов и организаторов этого мероприятия. Подробный и качественный перевод делает нам доступное понимание полученной информации. Возможность общаться с коллегами как в формальной, так и неформальной обстановке – дает нам больше возможностей понимания ситуации и мы черпаем вдохновение от общения со своими коллегами. Уважаемые коллеги, я хочу вас пригласить на 15-й международный юбилейный имплантологический симпозиум Москва-Сити 25-26 октября 2019 года. Приходите, не пожалеете, будем рады.